Спасибо. Уважаемые участники, еще немножко подождем, сейчас сертификаты. У нас все серьезно. Просто в этом году у руководство поменялось, но... Желающие могут посмотреть нас через интернет. Спасибо огромное. Все участники, которые у нас сегодня доклады не получают, ну, да, да, да. Да, можно начинать. Добрый день, меня зовут Катяна Дмитрий, я являюсь студентом 108 группы педиатрического факультета. И сегодня тема моего доклада – это методы исследования медицинских экспертиз и правовое регулирование. В свой доклад я бы хотел начать с высказывания. Врач должен обладать глазами сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва. В нынешнее время человечество сталкивается со множеством заболеваний, массовыми пандемиями, многими различными инфекциями, где необходима медицинская помощь. Но в наше нынешнее время, помимо всех прочих проблем, люди часто стали сталкиваться с криминалистикой, такие как преступность, насилие, может, постоянное выяснение семейных отношений в суде и так далее, которые также требуют специального медицинского вмешательства. Поэтому медицинская область смогла расширить свои горизонты и продолжает по-прежнему их расширять. Стараясь связывать свою деятельность и с другими отраслями различных профессий. Одна из них – это медицинская экспертиза. Медицинская экспертиза помогает устанавливать, насколько качественно оказана гражданину врачебная помощь. Проводится независимая экспертиза цели установления профессионализма врачей и выявления мошенников. Причем в Российской Федерации проверка может назначаться как по медицинским работникам, так и по оценке деятельности целого учреждения. Так что же такое экспертиза? Экспертиза это специальное исследование, проводимое следующим лицом, экспертом, целью получения новых фактических данных, сведений, которые иным образом получены быть не могут. Следующий слайд. Согласно классификации экспертизам, экспертизы в целом и медицинские экспертизы могут быть классифицированы по различным основаниям. В зависимости от регламентации на уровне федерального закона, наличие либо отсутствие строгой процессуальной формы, различает судебные экспертизы, Следующее К ним относится судебно-психиатрическая медицина, а также судебно-медицинская экспертиза и несудебная экспертиза. Здесь надо понимать о закон 323, который нам всем известен. И в соответствии с частью 2 его э, статьи 58 об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации проводятся следующие несудебные медицинские экспертизы. Экспертиза временной нетрудоспособности, медико-социальная экспертиза, военно-врачебная экспертиза, экспертиза профессиональной пригодности, экспертиза связи с с профессией, а также экспертиза качества медицинской помощи. Сегодня мы поговорим именно о медицинской экспертизе. Согласно статье 58, медицинская экспертиза является проводимой в установленном порядке исследование, направленное на установление состояния здоровья гражданина в целях определения его способности осуществлять трудовую или иную деятельность, а также установление причинно-следственной связи между воздействием каких-либо событий, факторов и состояния здоровья гражданина. Главная ее задача – это проведение установки некоторых факторов, которые могут дать ответы эксперту, который занимается данным следствием. Почему люди прибегают к медицинской экспертизе? Есть несколько причин. Например, в рамках дела неизвестна причина смерти человека. Нужно выявить факт отравлений, асфексии, несовместимых с жизнью телесных повреждений или, или наличие огнестрельных повреждений. Соответственно, начинается расследование трупа. исследование трупа. Требует установить характер нанесенных потерпевшим повреждениям и побоев. Отнести травмы к определенной степени тяжести вреда здоровья, обозначенной законом. Возраст обвиняемого, либо потерпевших неизвестен. Также отсутствует устанавливающего его документ. То есть, если есть подозрение, что их дети затрагиваются, права детей. А также сейчас очень часто стало, ну, скажем так, непопулярно, а даже почему-то, люди стали очень часто делать тесты ДНК на совместимость. Это зафиксировано в программах, да и в нашей жизни. Но помимо медицинской экспертизы, в нашей деятельности, которую мы также еще будем изучать на шестом курсе, очень часто звучит понятие судебно-медицинской экспертизы. Это специальное медицинское исследование, проводимое с ведущим лицом, врачом-экспертом или экспертной группой в отношении человека, субъекта процессуальных правоотношений или ситуации, назначенной судом, следователем, при наличии общего процессуального и специального медицинского основания для получения судебного доказательства по делу, то есть заключения эксперта или экспертов. Виды судебно-медицинских экспертиз. Вообще классифицировать проверки, проводимые в рамках судебного производства, можно по различным признакам, которые зафиксированы в регламентах нормативных документов. По характеру проведения различают следующие типы экспертиз. Первое – это первичная, то есть эксперты начинают работу сразу после происшествия, считается самым первым исследованием в рамках дела. Дополнительное – если при проведении первой экспертизы некоторые факты не учтены, потребуется назначить еще одну проверку для уточнения информации. Также повторно освидетельствование инициируется, есть результаты первой проверки, признанные ложными, либо заключение, понятно, суду. Комиссионная, предназначена для сложных случаев, в процедуре задействованы несколько экспертов одного и того же направления. А также комплексная, она призвана осветить различные стороны дела, поэтому требуются услуги специального разных профилей. также еще выделяю добровольную и принудительную экспертизу, а именно по уголовным делам, может кто-то свяжет с собой жизнь э, с судебной экспер... медицинской экспертизы и станет судебным медицинским экспертом, то вы будете э, использовать последнюю, принудительную экспертизу. Следующий слайд. Кто проводит? Обычно проводит судебную медицинскую экспертизу врач, который называется судебный медицинский экспертом, или врач-эксперт. И здесь важно не путать. Первый состоит в штате территориальных бюро судебно-медицинских э, экспертиз на соответствующие должности профессорско-преподавательский состав кафедр по судебной медицине медицинских институтов и университетов. То есть это, в принципе, наши преподаватели данной кафедры. А второй ⁇ это врач лечебно-профилактического учреждения. У клиник, проводящих судебно-медицинское исследование именно в России, обязательно должна быть лицензия на подобную деятельность. Как же люди проводят? Первое ⁇ прежде всего это обследование живых лиц. Выясняется степень тяжести вреда здоровья, нанесенная при изнастиловании или избилении. Исследования по медицинским документам. Не всегда мы приходим постоянно каким-то методом. Можно просто провести проверку состояния здоровья, оценив карточки, журнал результатов, результатов анализа, справки и иные бумаги. Они позволяют сделать вывод о состоянии здоровья. И при этом копию, когда вы... Исследуйте именно по медицинским документам, вы вправе запросить оригинал, не копию, а именно оригинал. Если предмет исследования – живой человек, оценивается состояние пострадавшего и категорию увечий. Постановление эксперта позволяет оценить тяжесть преступлений, меняемых ответчиков, и отнести их к уголовным или административным делам. Исследование после смерти. Посмертная экспертиза чаще всего назначается целью выявления признаков убийства. Экспертиза проводится посредством скрытия трупа. Как же вообще проходит этапы проведения? Очень много в различных учебниках то по-разному, но согласно документам, которые зафиксированы в более высших властях, скажем так, исполнительной власти, структура судебной экспертизы четко определена, и она включает в себя семь основных этапов. И если пропуск одного может привести, даже один, точнее, пропуск, может привести к искажению результатов и вынесению неправильных решений по делу. Поэтому нужно к любой медицинской экспертизе, неважно, то будет даже это обычный пациент, и взятие из него крови, и, допустим, введение его анализов лейкоцитов, тромбоцитов и так далее, это ответственное дело, потому что... Будут тяжелые последствия. Судебная практика показывает, что шанс обжаловать решение увеличивается, если эксперты не знают основы и не соблюдают инструкцию проведения экспертизы. Как все начинается? То есть люди исследуют место происшествия и вещественных доказательств. То есть место, где произошло любое правонарушение или вообще, если что-то произошло, подлежит обязательному осмотру специалистами-криминалистами. Эксперты должны зафиксировать обстановку, обязательно сделать фото, изучить объекты, выступающие в качестве вещественных доказательств. Могут использоваться люди, такие, такое понятие, как понятые. Постановление о назначении проверки. Чтобы заспути, запустить экспертизу, перед клиникой должна быть обязательно поставлена задача Следственным комитетом, отделением полиции или судом. Для этого удается соответствующее направление, подбор эксперта или бюро. Исследования по уголовным именно делам это прерогатива, прежде всего, государственных медицинских учреждений. А вот у участников гражданских дел есть выбор. Можно обратиться в частную клинику, заплатить и получить результаты быстро, или воспользоваться услугами организации, сэкономить, но потерять больше времени. Обычно вот как раз таки, если делают тест на ДНК совместимость, могут либо экспресс тест ДНК, либо могут, как говорится, обратиться в выключенную клинику, подать заявку, подождать, и результаты будут готовы. Следующий слайд. Дальше идет изучение дела. Это одно, это, наверное, скорее всего, самое важное. То есть анализ. После проведения вот именно первичной проверки места происшествия полученная информация поступает к назначенному ответственному эксперту. И специалист вправе запросить. И дополнительные сведения, например, медицинские документы пострадавших. Как я и говорил, медицинский эксперт вправе допросить все оригиналы, и никто не имеет права ему в этом отказать. Бывает исключение, конечно. Выбор необходимо технического оснащения. Если требуется глубокое изучение пациента либо вскрытие тела, потребуется специальное оборудование и помещение. Его подбирает непосредственный эксперт после ознакомления с фронтом работ. Непосредственная экспертиза. Так как сроки ограничивают только определение суда, у проверяющего есть много времени на исследование. Методика проведения определяется экспертом, однако важно также придерживаться инструкций и рекомендаций, выпущенных в вышестоящей инстанции. Обычно медицинскому эксперту согласно нормам дается 30 дней на полное исследование, тоже в зависимости от ситуации. Результаты проверки. То есть то, по результатам проверки, составляет специальный акт. В баланс наносится выявленная информация, обязательно протокол, обязательно должен содержаться, обязательно протокол. слайд. Здесь я прошу обратить внимание все те права, все те нормы медицинской экспертизы, где они могут регулироваться. Ну и в заключение я бы хотел сказать, что медицинские экспертизы специализируются на том, что ищут улики, которые укажут на решение проблем, связанных с нарушением прав человека. Их основанием, их основанием задача организовать исследование. Благодаря результатам исследования субмедэксперт может сделать заключение, на основе которого судья или расследование сможет разобраться на том или ином деле. И я возвращаюсь к первоначальному выражению. Врач должен обладать глазом сокола, руками девушки, мудростью змею и сердцем льва. Медицинская деятельность – это деятельность, где в человеке должны зарегистрированы быть абсолютно все органы чувств и а, определенные качества. Ведь от этого зависит, скажем так, судьба человека, постановка диагноза, методы его профилактики и лечения, ну и также просто сделать приятной, так надежды человеку. Все. Спасибо за внимание, я слушать ваши вопросы. Всем, доб всем добрый день, меня зовут Родионова Марина, я студентка а, 233 группы СКМАР факультета ИГМА. А, я выступлю с докладом о современных тенденциях доктринального правосознания в оценке ядрогенных правонарушений. Актуальностью этой работы явилось то, что врачебное сообщество в наше время обеспокоено ростом случаев привлечения к юридической ответственности медицинских работников. А в 2021 году из 372 уголовных дел по ядрогенным преступлениям, находящимся в производстве, было окончено 1636 Каждое третье такое обращение завершилось с возбуждением уголовного дела. Итак, целью нашей работы было выявить современные тенденции в изменении доктринального правосознания в оценке ядрогенных правонарушений. Материалы и методы, которые были использованы, это нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья, информация с официальных сайтов Следственного управления Следственного комитета РФ, Верховного суда Российской Федерации, материалы научно-юридической литературы, отражающие динамику правосознания. Методы, которые были использованы при подготовке доклада, это метод анализа и синтеза и сравнительно правовой метод. А какие же результаты мы получили? Основным источником права в Российской Федерации являются нормативно-правовые акты в виде законов и подзаконных актов, которые отражают уровень доктринального правосознания. В тех случаях, когда нормы права нет, применяют аналогию права, аналогию закона и правовую доктрину. Доктринальное правосознание связано и с профессиональным правосознанием, и с массово обыденным. В последний год в событиях прослеживаются изменения в массово-публичном и в доктринальном правосознании, а это, в свою очередь, дает повод закрепить их в профессиональном правосознании в нормативных документах тенденция к правосознания. Анализ позволяет установить ректорные точки этих тенденций, такие как противостояние офис... официального Минздрава РФ, Национальной медицинской палаты, пациентских, медицинских, профессиональных сообществ в отношении к медицинской услуге и медицинской помощи. Потому что если, медицин... ну, если мы берем, что медицинская помощь, то тогда к медикам нельзя будет применять статью 238 о ненадлежащем оказании услуг. Распоряжение от 26 сентября 2022 года Оно запрещает след, следователям следственного управления Следственного комитета РФ назначать судебные медицинские экспертизы в бюро подмета экспертизы Минздрава субъектов РФ, потому что бюро, бюро этих судебно-медицинских экспертиз находится в подчинении органов исполнительной власти субъектов, а не на РФ. Также получение 27 декабря 2022 года Следственным управлением Следственного комитета бессрочной лицензии на производство медицинских экспертиз. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 15 ноября 2022 года о практике применения судами норм о компенсации морального вреда в частности, при рассмотрении дел о медицинских деликтах, где вред здоровью, такой как моральный, материальный или физический вред здоровью, подлежит возмещению в полном объеме, а исковая давность отсутствует. Итак, вывод, который мы сделали в ходе работы, что тенденции в изменении доктринального правосознания присутствуют в настоящее время, и они находят свое закрепление в профессиональном правосознании и в источниках права. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы. Давайте я немножко прокомментирую. Здравствуйте, меня зовут Леция Мьяновна. Я студентка педиатрического факультета. И моя тема – это «Основные тенденции правового регулирования ГМО ВРФ». Целью данной работы являлось продемонстрировать взаимосвязь достижений в области создания геномодифицированных продуктов с политикой юридической сферы. Решение следующей задачи это выявить отношение геномодифицированных продуктов продуктам общества, также законодательное авто политики выход по отношению к МО и провести некоторые исследования с правовыми регулирования оборота в других странах. А в современном мире, естественно, науки, в том числе и инженерия, меняет мир, становятся акторами субполитики и вмешивается в человеческую природу. Одно из таких достижений генной инженерии является создание геномодифицированных организмов. Благодаря геномодифицированным организмам мы могли создать большое количество лекарств и вывести новые сорта растений, которые могут быть устойчивы к неблагоприятным условиям. Тем самым косвенно влияет на социальные проблемы, такие как истощение естественных ресурсов планеты, проблемы социального неравенства и голода на полюсе Однако создание ГМУ вызывает не только одобрение, но и озабоченность части научного общества. В частности, речь идет о том, что впоследствии их применения до конца еще не определены. Поэтому создание и обороты ГМО, ставшую уже реальностью, не может оставаться вне законодательной политики, так как именно государство несет за здоровье нации и те социальные последствия, которые могут возникнуть ввиду распространения ГМО. Первый геномодифицированный продукт был получен Бергом в 1972 году. В 1988, 1988 году появилась геномодифицированная кукуруза, которую до наших дней мы до сих пор используем. В 90-х американцы скрестили гены помидоров с генные комбалы, получив сорт томатов, способных очень долго храниться в полузрелом состоянии. На сегодняшний день проблемы ГМО волнует не только ученых, но и простых потребителей. Ввиду неоднозначности отношения ГМО, многие производители тщательно скрывают истинный состав продукции от потребителей. Поэтому я провела исследование по поводу отношений к ГМО среди молодежи методом анкетирования. Результаты исследований вы увидите на графиках. Так, данные исследования. А, данное исследование показало, что большинство людей относится лояльно к составу продукта и не всегда готовы переплачивать за товар, содержащий ГМО. Однако, другие исследования, проведенные в РФ и странах Америки и Европы, демонстрируют разнообразные отношения к ГМО. Так, данные опроса, проведенные в целом от 29 июля 2020 года, становятся очевидными, что по мнению 66% россиян считают, что опасны для здоровья человека, и лишь 20% считают их безопасными. Вредные в основном считают их в возрасте от 45 до 59 лет. Согласно опросу, проведенному Американским независимым центром общественного мнения, проведенному в 2018 году, 50% населения США считает, что человек из-за употребления гибридскими добавками сталкивается с серьезными рисками для здоровья человека. В то время как 48% считает, что опасные добавки существуют в незначительных количествах и несут особого риска для здоровья человека. Здесь вы можете рассмотреть законодательную базу, регулирующие оборот гомиолога. Анализ нормативно-правовых актов и поправок, принятых к ним, позволил выявить следующие тенденции правового регулирования ГМО ВРФ. Во-первых, ВРФ запрета на продажу ГМО содерж... нету. Обозначено, что такая продукция должна быть зарегистрирована и промаркирована, если она содержит более 0,9%. В соответствии с Законом СРФ о защите прав потребителей от 7 февраля 1992 -го года. Во-вторых, правовом регулировании прослеживается тенденция ужесточения правил использования ГМО. Так, официально в России а, запрещается возить и использовать для посева семян растений, содержащих ГМО, и также запрещается выращивать и раз, разводить животных, которые генетическая программа была изменена с помощью методов геноинженерия, за исключением научно-исследовательских работ. В-третьих, наблюдается ужесточение правил регистрации для импортеров ГМО и ГМО-продукции, что нашло отражение в 358 федеральном законе от 3 июля 2016 года. А, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. А, в нем говорится, что правом запрещает ввоз в страну указанных организмов и продукции по результатам мониторинга Кроме того, данный акт предусмотрел административную ответственность за использование ГМО с нарушением разрешенного вида и условий использования. В-четвертых, как отмечает Новиков, в РФ существует некоторая противоречивость в законодательстве ГМО. С одной стороны, вроде бы ГМО разрешено у нас в России, но с другой закладывается, ограничивает производство ГМО. Так, анализ э, позволяет сделать вывод, что ответственность за разрешение или запрет регистрации для производителей э, генно-продуктов возлагается на ведомственный орган Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Сравнение данных тенденций с правовым регулированием в других странах выявило два подхода к регулированию производства и торговли с генопродуктами. Лидирующей позиции по выращиванию ГМО-культур занимают США, Бразилия, Аргентина, Канада, Индия, Китай. Второй подход развивается в странах Европейского Союза. Однако, от 2020 года 21 января президент РФ номер 20 была утверждена доктрина продовольственной безопасности, которая соответствует постановлению правительства РФ номер 35 18 Января 2023 года, где говорится, что вправе устанавливать порядок государственной регистрации модифицированных организмов и продукции, и применять этот порядок с последующим исключением соответствующих сведений о продукции сводный реестр. В целом, вроде бы российское законодательство основано на тех же принципах, что и европейское, но в менее развитых деталях. По мнению исследователей, относящихся к медицинскому научному обществу, должны быть все-таки поставлены новые цели. Во-первых, следовало бы за... создать высококвалифицированный научный совет по оценке рисков ГМО. Во-вторых, разработать принципы и на их основе утвердить список безопасных штаммов. И в-третьих, узаконить исключение из ГМО микроорганизмов, не имеющих свою своем геноме чужих генов. Спасибо. Вопросы? Добрый день. Мы... Я являюсь студентами второй группы стоматологического факультета. Имена можете прочитать на слайде. Наша тема — это понятия и виды переводов на другую работу. Решая кадровые вопросы, руководители часто сталкиваются с, например, замещением различных работников или перераспределением трудовых обязанностей ну, по-другому говоря, с переводом работников на другую работу. Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить условия труда и трудовые э, обязанности, а работник должен в свою очередь выполнять эти трудовые обязанности и соблюдает трудовой распорядок. Перевод работника на другую работу относится к существенным условиям трудового договора и осуществляется только с письменного согласия. Актуальность нашей темы подтверждается тем, что если грамотно применять знания о переводе на другую работу, это может сыграть важную роль в совершенствовании производственной деятельности в любой организации также о рациональном использовании кадрового потенциала. Цель нашей работы – это изучение Института трудового права, как переводы на другую работу. Для достижения этой цели мы поставили следующую задачу. Это определить понятие переводов на другую работу и исследовать основные виды переводов на другую работу. Перевод на другую работу – это изменение трудовых условий трудовой деятельности работника по сравнению с, с первоначально оговоренными условиями трудовых обязательств в трудовом договоре. То есть работнику предоставляется другая работа и изменяются его условия труда в соответствии со статьей 72 Трудового кодекса. Условия и порядок перевода работника на другую работу, также изменения существенных условий. Да, наиболее часто основаниями этих переводов становится реконструкция производства, модернизация, перебои и перевод предприятия в другую местность. Переводы на другую работу в зависимости от продолжительности могут быть временными и постоянными. Временный перевод – это перевод работника на Ограниченное время на другую работу с сохранением его постоянной работы. Все временные переводы классифицируются в зависимости от причин перевода. Это по производственной необходимости или из-за простоя. Перевод из-за нетрудоспособности, перевод женщин в связи с беременностью и женщин с наличием ребенка в возрасте до полутора лет. Временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости. В некоторых случаях действующим законодательством предусмотрен временный перевод по инициативе нанимателя без согласия работников. В законе указано, что такой перевод допускается в следующих случаях: при производственной необходимости или при простое. В случае производственной необходимости допускается. Перевод работников на срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу, но в той же местности. При этом оплата труда производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. А перечень случаев производственной необходимости установлен в статье 33 Трудового кодекса. В частности, это предотвращение катастрофы, производственной аварии или устранение последствий, последствия стихийного бедствия или предотвращения несчастных случаев. При этом, в зависимости от наступления того или иного случая, перевод может осуществляться неоднократно в течение одного года с ограничением в один месяц. И если будет получено согласие работника, то может на более продолжительный срок. Закон допускает подговоренности нанимателей и временный перевод работника от одного из них к другому, при условии, что организация находится в этой же местности. Такой перевод на другую местность допускается только с согласия работников. Временный перевод на другую работу в случае простой. В статье 34 Додового кодекса понятие простой определено как временный сроком не более 6 месяцев. Непредвиденная предвиденная остановка работы причинам производственного и экономического характера. Касаясь временного перевода на другую работу в случае простого, следует отметить, что если перевод в случае производственной необходимости вызван надобностью выполнения более важной работы для неотложных производственных целей, то перевод в связи в связи с простоем обуславливается обычно производственными неполадками, отсутствием сырья, материалов, электроэнергии, поломка станка и так далее. Чтобы не допустить потери рабочего времени в связи с невозможностью выполнения работы на прежнем месте работник переводится на другую работу, того же нанимателя. Все время простое, либо к другому нанимателю в той же местности на срок до одного месяца. Различия причин этих двух видов переводов, но производ, по производственной необходимости или при простое, порождают и различия в их правом регулировании. Как в случае производственной необходимости наниматель имеет право переводить работников на необусловленную трудовым договором работу, то есть без учета профессии, специальности квалификации, должностей, тоже в то время как при простой законодатель предписывает переводить работников с учетом их профессии, специальности квалификации квалификаций Если исходить из буквального толкования нормы о простой, то введенное законодателем дополнение с учетом означает, что работники не обязательно должны переводиться на работу по их специальности. Эта специальность может быть иной, но она обязательно должна быть искать по специальности работников. Следовательно, и при этом в виде перевода может происходить изменение трудовой функции. Так, при производстве необходимости работа может производиться и на прежнем месте, но исключительное обстоятельство требует срочного ее проведения на другом месте, так как это, от этого зависит успех всей производственной деятельности нанимателя. В то время как «простой», обычный, простой обычно вызывается производственными неполадками именно на этом же месте. Поэтому задается необходимость перевода на другой участок, в иной, в иной церкви и так далее. Иными словами, если от временного перевода в случае производственной необходимости зависит от успех успеха сервиса, то перевод в случае простое необходим для предотвращения потери рабочего времени именно работников. Но в зависимости от выполнения или невыполнения работника норм выработки при временном переводе в связи с простоем, зависит и оплата его труда. Так, если работник при таком переводе выполняет норму выработки, за ним сохраняется средний заработок. При невыполнении норм выработки или переводе работника на временно оплачиваемую работу, за ним сохраняется его тарифная ставка оплата. Вот, если работник отказался от такого перевода, то законодатель сохраняет за ним две трети тарифного оклада. А временный перевод на другую работу в случае... в случае нетрудоспособности, а также беременных женщин и женщин, не имеющих детей до полутора лет. Изменение договорных условий при этих переводах связано со состоянием здоровья. Следовательно, и со спецификой их правового про... про... регулирования. Инициатива перевода на другую работу по состоянию здоровья чаще всего исходит не от работника и не... не от нанимателя, а от третьих лиц в здравоохранения. В законодательстве не указывается срок такого перевода. В зависимости от состояния здоровья он может быть временным или постоянным. А изменения в, данные, в данном случае заключенных на трудовом договоре условий связаны с охраной здоровья женщины и ребенка. Необходимость в этих периодах определяется заключением медицинского учреждения, в котором указывается на необходимость предоставления беременной женщины более легкой работы, исключающей воздействие неблагоприятных факторов. При выборе работы, на которую может быть приведена беременная женщина, учитываются условия производства, состояние здоровья работницы и имеющиеся у нее производственные навыки. Составленные с учетом этих условий врачебное заключение является обязательным для нанимателя. Однако, если перевод на более легкую работу невозможен по условиям производства или не соответствует интересам беременной женщины, законодательством допускается оставление ее на прежней работе. В таких случаях создаются облегченные условия труда, пониженные нормы выработки и нормы обслуживания. Постоянные переводы на другую работу. При переводе на другую работу на постоянной основе условия договора деняются окончательно. То есть другая работа она предоставляется на неопределенный срок, а предыдущая работа она не сохраняется. А постоянные переводы делятся в случае на три вида. Первый – это перевод в той же организации, но на другую должность. Второе. Перевод в другую организацию, хотя бы по той же специальности, квалификации или должности. и Третье. Это перевод в другую местность. Может быть, как на ту же организацию или в другую. Перевод в той же организации, на другую работу. А, перевод на постоянную работу в той же организации возможен по различным обстоятельствам. При этом инициатива может отходить как от администрации, так и от самого работника. А, причины могут быть разные. А, к примеру. В связи с повышением квалификации работника, его, то есть на более высокую должность повышают. В связи с проблемами здоровья работника, ему дают более легкую работу в связи с его снижением работоспособности. Или при сокращении штата, администрация обязана предложить работникам имея возможности работу в той же организации и соответствующей деятельности переводимых работников. А перевод в другую организацию. Перевод в другую организацию на постоянную работу осуществляется по согласованию между руководителями соответствующих организаций. По другой организации понимается любая другая организация, зарегистрированная в качестве юридического лица в установленном законном порядке, имеющего свое именование и почтовый адрес. Перевод на постоянную работу в другую организацию включает в собой в одной стороны трудового договора, поэтому он рассматривается законодательством как самостоятельное основание прекращения ранее заключенного договора. Пункт 5.177.П.О.К. В то же время как основание для заключения нового договора. А, перевод в другую местность. А, перевод на постоянную работу в другой местность означает перевод в другую местность вместе с организацией, перевод на работу в Федерал или а, представительство, а, либо перевод в другую организацию в другую местность. А, под другой местностью принимается местность за пределами административно-териториальной границы соответствующего населенного пункта. А, Отказ работника от перевода на постоянную работу в другую местность вместе с организацией является основанием для прекращения снимки трудового договора в пункте статья 77 Трудового кодекса. Но отказ от перевода филиала или представительства не может являться основанием для раздражения договора с работником если сама организация в другую местность не переезжает. А заключение, хотелось бы сделать следующий вывод. Перевод на другую работу – это такое изменение существенных условий, в деятельности работника, когда по сравнению с первоначально оговоренными условиями трудовых обязательств, трудовых договоров или контракта, ему представляется другая работа, то есть изменяются его условия труда. А второе. Для классификации переводов правовое значение имеет срок перевода. По данному критерию можно выделить постоянные переводы и временные переводы. Переводы могут быть классифицированы в зависимости от характера изменений условий трудового договора. А, такие изменения могут касаться трудовых функции. Могут быть применены и другие критерии для, для классификации переводов на другую работу, например, в зависимости от того, кто выступил инициатором перевода. Таким образом, институт перевода на другую работу в трудовом праве имеет важное значение как для государства, так и для субъектов трудового договора, работодателя с одной стороны, а работников с другой. С помощью перевода вносится необходимые коррективы существующего Чуть Пожалуйста, представьтесь. Мы ученики из группы факультета. Да. и Марис да. а, Так, ну, хотелось бы а, рассказать вначале об истории допинга в спорте. Uh, в древнейшей истории uh, спорта не существовало, не существовало антидопинговых комиссий и вообще понятия допинга. Поэтому расширялось использование любых средств для улучшения uh, собственных результатов, так сказать, победы любой ценой. Uh, ученые полагают, что древние греки использовали допинг еще с самого начала Олимпийских игр, с 1776 года до нашей эры. Это были гальцогены и более утоляющие экстракты грибов, травы, вины. Вина. Судя на олимпиадах античности, ведь просто могли проверить, употребляли ли атлет непосредственно перед началом соревнования одной из самых сильнодействующих средств того времени. Им был чеснок. А запах чеснока трудно заглушить. На скачках в древнем Риме допинг употребляли даже лошади. Считалось, что сладкая вода с медом увеличивает, увеличивает их выносливость. С 1865 года первое упоминания о употреблении допинга людьми на соревнованиях по плаванию в Амстердаме. В 1867 году газеты пишут, что в популярных шестидневных марафонах, которые делались непрерывно, днем и ночью, 144 часа, французские спортсмены пользовались смесями на основе кофеина, бельгийцы использовали сахар, смоченный в эфире, другие бодрились алкоголем. Однако первым массовым а, потреблением допинга в, его новой, а, в новом значении стали все те же лошади, которые в те годы стимулировали перед скачками в США. Это были возбуждающие средства, вводимые в организм лошади перед скачками путем подкожного впрыскивания или перорального. А, информация об этом, а также о содержании с поличным наездник впервые попал в европейские и русские газеты в 1903 году. А, в том же году каковые общества договорились бороться а строго, и строго преследовать это уродливое явление, которое гра перенести, перенести неисчисляемые беды к кровому Самым первым пойманным нарушителем был Франк Стар во время бегового дня 8 июня 1913 года. У наездника Франка Стара были найден эликсир, который дается лошади для возбуждения и усиления ее хода во время бега искусственно улучшая резвость лошади на короткое время. Эликсир вместе с тем а, вредно влиял на ее здоровье. На из них был лишен права езды навсегда. А, что из себя представляет сам допинг? А, допинг в спорте – это употребление запрещенных а, способов, методов или препаратов, а, повышающих спортивные результаты. Применение допинга нарушает олимпийские принципы честной игры, поскольку ставит соперников в неравные условия оказывает побочные эффекты на организм. Для выявления его применяют специальные методы обнаружения. Виды допинга. В статьях Всемирного антидопингового кодекса выделяет следующее нарушение правила ВАДА. Наличие запрещенных субстанций, ее метаболитов или маркеров в пробе, взятые у спортсмена. Использование или попытка использования спортсменов в запрещенной а, субстанции или запрещенного метода. Уклонение отказа или неявка спортсмена на процедуру сдачи про а, антидопингового контроля. А, нарушение спортсменов порядка представления информации о своем местонахождении. Пассификация или попытка пассификации в любой а, составляющей допингового контроль со стороны спортсмена или, или иного лица. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода спортсменам или иным лицом. Запрещение, запрещенное сотрудничество со стороны спортсменов или иного лица, лица. Действия спортсмена или иного лица направлены на воспрепятствие или преследование за преодоление информации у полномоченным организмам. Вот, вот, вот, а, еще не переключается. В 1993 году медицинская комиссия МОК запретила применение следующих фармакологических препаратов, возбуждающие средства так называемых стимуляторов разных групп и классов наркотиков, анаболиков, обезболивающих средств, мочегонных средств, пептидных гормонов и их производных. Введены также ограничения на употребление алкоголя, кофе, вместо анестезирующих средств и бета-блокаторов. В настоящее время допинговым средством относятся препараты следующих пяти групп, стимуляторы, наркотики, анаболи... анаболические стероиды и другие гормональные анаболизирующие средства, э, бета-блокаторы э, и диуретики. Э, к, допол... э, к допинговым методам относятся э, кровяной допинг, фармакологические, химические и механические манипуляции с биологическими жидкостями. Э, существует также четыре класса соедин... э, соединений, подлежащих Ограничением даже при их применении с лечебными целями алкоголь, основа, настойка на основе этилоспирта, марихуана, средства местной анестезии и карти... картигостероидов. Северный антидотерапевт кодекс. Это получается антидопинговый кодекс. Это документ, который регламентирует, получается, допинг спорте. Вот статьи из этого кодекса. Это цель Всемирно кодекса кодекс и Всемирно антидопированных программ стоят в следующем защитить фундаментальное право спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга и таким образом пропагандировать здоровье, справедливость и равенство для спортсменов, а также. Обеспечить создание согласованных, скоординированных и эффектных антидопинговых программ как международном, так и национальном уровне, чтобы предотвращать случаи применения допинга, в том числе образование, образовании, повышение осведомленности, информации, коммуникации, привития ценностей, развития жизненных навыков и способности принимать решения для предотвращения преднамеренных и непреднамеренных нарушений антидопинговых правил, также сдерживание исключения потенциальных. До первых путем нарушения антидопинговых правил. Тестирование и расследование не только усиливают а, сдерживающий эффект, а также эффективно защищают чистых спортсменов и двух спортов, тем путем понятки нарушителей антидопинговых правил и помогает препятствовать любому, кто проявляет допинговое поведение проведению и в исполнении внесения решений и оказания лиц, совершавших нарушения антидопинговых правил. Верховный закон обеспечит обеспечение того, чтобы все соответствующие заинтересованные стороны согласились с кодекс кодекса и международные стандарты и все меры принимаемые в исполнении их антидопинговых программ в соответствии кодексу. Федеральный закон о физической культуре и спорте Российской Федерации. Получается, статья 82. в спорте признается нарушение антидопинговых правил, в том числе использование или попытка использования субстанции или методов, включающих перечень субстанций, предотвращение допинга и борьбе с ним осуществляется в соответствии с российскими антидопинговыми правилами. Нарушение антидопингового правила является одной из следующих нарушений. Их уже перечитали, вот они есть тоже на слайде. Просто их уже сказал ранее мой коллега, поэтому я не хочу повторяться. Можно точно. А, это тоже, да, тоже кстати. Я... Так, ну, санкции, проводимые к спортсменам, зарушение допингового контроля. А -а -а, так, ну, сначала статья -а -да, точка так называемое нарушение может быть не только положительная проба, которая называется неблагоприятным результатом анализа. Например, нарушение тендопинговых правил также является использование или обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом. В За нарушение этим правил к спортсмену применяется дисквалификация, аннулирование результатов, финансовые санкции. Uh, вот, то есть, uh, перечислю некоторые из uh, нарушений. Uh, наличие запрещенных субстат, uh, субстанций или ее метаболитов uh, или маркеров в пробе. Uh, первое нарушение карается четырем годам uh, uh, дисквалификации uh, той или иной uh, спортивной дисциплины. Uh, может быть, uh, uh, смягчено до двух лет. За повторное нарушение uh, повышается. Срок дисквалификации на 2 года, а третье нарушение грозит пожизненному жизнему, по жизнему дискваликации спортсменам. Также использование или попытка использования запрещенных субстанций или методов точно такие же наказания по уклонению, отказ или неявка за процедуру сдачи проб. Точно так же, то есть первое нарушение чаще всего карается небольшим промежутком дискваликации, на небольшой промежуток времени и уже за повторные нарушения санкции вводятся все ужесточение и ужесточение, то есть может дойти до пожизненного дисципликации спортсменам. Да. Так, все, дальше. Пример, пример из российского футбола, То есть, одна из неприятных историй, связанных с российским футболом, ФИФА объявила о дискликации трех наших игроков за нарушение антидопингового рекламента и, дис... и дисциплинарного кодекса Владимира Абукова, Ивана Кензева и Дарьи Мещеряковой. Абуков осторонен на полгода до 2 декабря 2021 года. Низеха и Мещеркова получили бан на два года. Как сообщает пресс-служба FIFA, допинг-тесты футболисты, сделанные э, в 2013 году, были изучены э, в московской лаборатории и первоначально зарегистрированы как отрицательные в системе анти антидопингового административ, э, административное и управление БАДом. Э, однако послед, последующие расследования, проведенные FIFA в сотрудничестве, э, в сотрудничестве с БАДом, э, привело к э, неопривязивым доказательством использования запрещенных веществ. В случае с Обуховым и Кнезем это методи, методион, методион. В случае с Мичурковой форсами Обухов в отличие от других наказаний отделся шестимесячной дисквалификации, так как привяз признал нарушений и сотрудничал со следствием, оказывая существенную помощь. ФИФА оценили, а потом сократили банк в четыре раза. Кстати, проба у Владимира была взята в то время, когда он находился в расположении молодежной сборной России. Информация о возбуждении дела против трех российских футболистов появилась еще в марте этого года. Тогда Обухов дал комментарий для чемпионата подтвердив, что готов сотрудничать с а, В заключение хотелось бы сказать. В общем, как все должны понимать, началась вечная борьба. Кого и с кем? допинга и антидопингового контроля. Ежегодно в разных странах синтезируются тысячи различных допингов, и антидопинговых служб нужно быть постоянно на чеку. ведь установленный рекорд может быть совсем не заслугой спортсмена, а заслугой тех людей, которым удалось создать препарат, спокойно обошедший антидопинговую комиссию. Все. Спасибо за внимание. Здравствуйте, меня зовут Миронова София. Я студентка 108 группы педиатрического факультета. Я готова представить свой доклад на тему правовой основы определения врачей вентиляции. Итак, в плане нового доклада «Актуальность, цели и задачи» день врачебной тайны, также ее соблюдение, ответственность, предусмотренная за разглашение врачебной тайны, также заключение. Итак, обозначим актуальность. Актуальность данной темы предопределена следующими обстоятельствами. Почти каждый день по телевидению и радио мы слышим историю о различных врачебных ошибках и вместе с ними всю подноготную пациента от даты поступления вплоть до диагноза и прогнозов на лечение. Но ведь ни один здравомыслящий человек не захочет выставлять на всеобщее обозрение и обсуждение проблемы, связанной со своим здоровьем. Так почему же врачи, люди, которые в первую очередь обязаны сохранить врачебную тайну, готовы публично освещать персональные данные, связанные с со состоянием здоровья? Нелегко не секрет, что разглашение врачебной тайны является юридически наказуемым деянием. Именно поэтому целесообразно рассмотреть данную проблему не только с морально-этической стороны, но и в аспекте правового регулирования данных отношений. Дальше. Цель моей работы – теоретический анализ правовых аспектов врачебной тайны для выявления проблем правового регулирования. Указанная цель предопределила постановку следующих исследовательских задач. Раскрыть правовую характеристику врачебной тайны – Проанализировать содержание врачебной тайны в межотраслевом правовом аспекте и ответственность за ее разглашение. Также выявить проблемы, связанные с несоблюдением врачебной тайны. Дальше. Определение врачебной тайны. Итак, руководствуясь анализом нормативных, научно-правовых, источников, раскрывающих содержание и признаки, охраняемые законодательством врачебной тайны. Хотелось бы отметить, несмотря на то, что существуют определенные особенности врачебной тайны в системе частно-правовых тайн, она обладает всеми, теми же признаками, характерными и для других видов тайн. Это конфиденциальность сведений, неприкосновенность сведений, обеспечивается государствен, государственной правовой защитой, Незаконное получение и распространение врачебной тайны влечет за собой общественно опасные последствия. За незаконное получение и распространение врачебной тайны наступает юридическая ответственность. Вообще врачебная тайна ⁇ это одно из фундаментальных выражений профессионального долга любого медицинского работника и является собой эквивалентную морально-этическую основу взаимоотношений с пациентом. Вместе с тем, целесообразно выделить следующие признаки, характерные именно для врачебной тайны. Это установление специального правового режима конфиденциальности информации, получаемой в связи с оказанием гражданину профессиональной медицинской помощи, медицинской услуги. Особый объект – комплексный характер информации, включаемый в состав врачебной тайны. Это, собственно, медицинские данные и информация, не являющаяся по характеру медицинской, но относящаяся к личной жизни пациента и его семьи. Наличие специального профессионального субъекта, который обязан хранить определенные сведения в связи с осуществлением профессиональной деятельности, а также применение неблагоприятных последствий и меры юридической ответственности при ее разглашении. Необходимо отметить, что в части 4 статьи 13 рассматриваемого закона сказано предоставление сведений, составляющих врачебную тайну без согласия гражданина и его законного представителя, допускается в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю. При угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений по запросу органов дознания и следствия суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора. По запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания или э, осуществлением контроля за э, поведением условно-осужденного, осужденного в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица освобожденного условно-досрочным. Э, также в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему, а также несовершеннолетнему, не достигшему возраста 15 лет для информирования одного из его родителей или иного законного представителя. В целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий. В целях проведения врач... военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных врачебно-медленных комиссий, федеральных органов, исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также несчастного случая с обучающимся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. При обмене информации медицинскими организациями, в том числе размещенной в медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. В целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального страхования. В целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с настоящим федеральным законом. Кроме вышеназванных немаловажными нормативными актами, регулирующими Порядок передачи врачебной тайны или допуска к ней, а также ее статус и режим, то есть допуск, сохранность, распространение, разглашение, передача и так далее, являются ГКРФ, ФУКРФ, Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года, ПЗ-152 о персональных данных, Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2004 года, ФЗ-98 о коммерческой тайне, Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года. ФЗ-149 об информации, информационных технологиях и о защите информации. и Согласно действующему законодательству, обязанность не разглашать сведения, составляющие врачебную тайну, распространяется прежде всего на медицинских работников, врачей, медицинских сестер, санитарок, сиделок, регистраторов, а также фармацевтических работников. Студенты, проходящие практику в лечебных учреждениях, также относятся к субъектам, обязанным хранить врачебную тайну. Не относится к этому кругу лиц педагог, воспитатель, психолог, юрист, если он не является защитником, допущенным в установленном законном порядке к участию в уголовном деле. Разглашение, например, юристом сведений о состоянии здоровья гражданина, полученных во время консультации, безусловно, будет нарушением профессиональной этики, но не будет нарушением закона. В большинстве случаев субъектам, которые предоставляют информацию, составляющую врачебную тайну, выступает не медицинский работник, а медицинская организация. Сведения, составляющие врачебную тайну, не могут быть без согласия гражданина запрошены и, следовательно, предоставлены какими-либо другими лицами, органами или организациями, не названными в части 4 статьи 13 Федерального закона об основах здоровья граждан ВРФ. Не вправе запрашивать а, такие сведения, например, уполномоченные по правам человека в Российской Федерации, общественная палата Российской Федерации, депутаты, даже в том случае, если они по своей инициативе а, выступают в защиту интересов гражданина, либо определенного круга лиц. А, в федеральных законах, регулирующих их деятельность, как правило, отмечается, что документы и материалы, которые составляют государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, являются исключением из общего правила. По, об обязанности органов и организации предоставлять по их запросам различные сведения. Таким образом, перечень случаев и оснований, при которых допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина, содержащейся в части 4 статьи 13 федерального закона об основах здоровья граждан ВРФ, является исчерпывающим. Это конфликтируется и стоит судьями во всех, без исключения проанализированных судебных решениях. Это так, правомерное и неправомерное использование информации, составляющей врачебную тайну. Итак, таким образом, периодическая ответственность обладает следующими признаками. Она, во-первых, закреплена государством в правовых нормах. Далее наступает следствие совершения правонарушения, выражается в неблагоприятных последствиях для виновного, осуществляется в процессуальной форме и обеспечивается со стороны государства принудительной силой. к правомерному использованию врачебной тайны относится ее получение, хранение, уничтожение, а также передача третьим лицам, предусмотренное современным законодательством или соглашением сторон. Иными словами, основаниями э, правомерной передачи и распространения информации, э, относимых к врачебной тайне, являются случаи, прямо предусмотренные законом, а также согласие самого пациента, его законных представителей, наследников. И, э, к неправомерному использованию информации, составляющей врачебную тайну, относятся ее разглашение, а также утрата. Под утратой врачебной информации стоит понимать противоправный выход из владения ответственного лица, секретносителя, носителя а также ее уничтожение, что влечет за собой нарушение прав лица, интересов общества или государства. Хм. А, необходимо также отметить, что юридическая ответственность осуществляется не по, субъектив... не по субъективистскому желанию должностного лица органа, а имеют определенные основания. Таких оснований три, и они учитываются непосредственно одно с другим. Во-первых, основанием юридической ответственности является наличие нормы права, запрещающей деяние и предусматривающей ответственность за него формальное нормативное основание. Во-вторых, основанием юридической ответственности является фактическое действие субъекта, нарушающего норму права, правонарушение и состав правонарушения, как юридический факт. Следует отметить, что деяние должно содержать все элементы состава правонарушения. Наличие правонарушения доказывается специальными компетентными правоприменительными органами государства или должностными лицами. Однако наличие факта правонарушения еще не означает, что лицо будет реально привлечено к юридической ответственности. В-третьих, юридическим основанием юридической ответственности является правоприменительный акт, правовой акт, определяющий вид и конкретную меру государственного принуждения, приговор суда, приказ работодателя об увелении с работы за нарушение трудовой дисциплины, постановление административных органов о наложении административного взыскания и так Далее. Так, как уже было uh, отмечено ранее, uh, разглашение врачебной тайны uh, влечет за собой юридическую ответственность. Uh, современное законодательство предусматривает несколько видов юридической ответственности за нарушение врачебной тайны. Uh, в первую очередь, эта ответственность предусмотрена гражданским законодательством. Uh, следует учитывать также следующее. Uh, нередко uh, исковые заявления, содержащие требования о компенсации морального вреда, причиненного вследствие разглашения врачебной тайны, адресованных медицинскому учреждению, предприятию. Объясняется это тем, что случаи, когда исковые требования основываются исключительно на факте нарушения врачебной тайны, единичны. Чаще всего такие исковые требования являются, заявляются вместе с другими, как правило, о возмещении вреда причиненного здоровью или о защите прав потребителей, которые и являются основными. И действительно, согласно статье 1068 РФ, юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работникам при исполнении трудовых, служебных, должностных обязанностей, независимо от того, выполнял ли работник работу на основании трудового договора, контракта или по гражданскому правовому договору. При этом, согласно статье 1081 КРФ, лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом, работникам, врачам, имеет право обратного требования, регресса к этому лицу врачу в размере выплаченного возмещения. Итак, помимо гражданского гражданской правовой, законодательство устанавливает и уголовную ответственность за разглашение врачебной тайны. Давайте мы уже итог будем подводить. Uh -huh. uh, так, тогда перейдем, наверное, к заключению. Uh, Итак, uh, поскольку понятие врачебной тайны, ее разглашение ответственность за это имеет не только этический, но и правовой характер, то, соответственно, отношения, в которых они фигурируют, регулируются современным законодательством. Так, ответственность за нарушение врачебной тайны несет как непосредственно лицо, допустившее подобное нарушение дисциплинарная, административная или уголовная ответственность, так и сама медицинская организация, гражданская правовая ответственность. Итак, на основании анализа теоретических и нормативных источников можно сделать вывод о том, что врачебная тайна – это социально-этическое, медицинское и правовое понятие, которое запрещает разглашение данных о человеке третьим лицам. Нельзя сообщать кому-либо сведения о диагнозе, состоянии здоровья, результате обследования, факте обращения в медучреждение, либо информацию о личной жизни, которая получена при лечении или обследовании. Запрещено обнародовать эти данные, если они получены, и другими путями. Это уже было сказано. Ну, и далее идет список источников информации. На данный момент у меня все. Я готова услышать ваши вопросы. Какие?